Боже, как прекрасен мир, Как много в нем таких Затерянных углов, Где природа отражает Бога, Где стихи читаются без слов, Где не больно учишься молиться, Где душой настолько с нею слит, Что уходят образы и лица. Завны из горечью обид О, дворец высоты Ты взгляни на меня и обрадуй Здесь тебе благодать И источник блаженства души Лишь тебе я могу Получить мир в душе и отраду И на тихий мой зов Верю я, ты прийти, поспеши Кто-то в сердце постучался вдруг И вошел ко мне до досель незримый, незнакомый Дожданный Мой самый лучший друг Мой самый лучший друг где стремишься к полному покою, где привольно дышится в тиши, словно кто-то светлой рукою прикоснулся к тайникам души, И она раскрыла чистой песней О добре, о счастье и о том, что вернется жизнь еще чудесней. Не сейчас так все-таки потом. Сила, О, мой чудный творец, не постичь всех велений твоих, знаю только любовь, твоя путь мне к спасению открыла, знаю, приняв ее человек счастье, в жизни постиг. Только приняв любовь, А когда гроза прончалась мимо. Кто-то в сердце постучался вдруг, И вошел ко мне до сельни зримый Незнакомый. Промчалась мимо, кто-то в сердце постучался вдруг, И вошел ко мне до сильней незримый, Незнакомый, Давай, Мой самый лучший друг, Мой самый лучший, Мой самый лучший. Чей